Мертвые не знают усталости. От них не убежать. Как видишь, владыка Архимонт, ночные эльфы нам не страшны. Плеть может. Архимонт, 10 тысяч лет прошло. Как такое возможно? Да, эльфийка. Легион вернулся, чтобы поглотить этот мир. И на сей раз ваш назойливый народ не сможет нам помешать. А -а -а! А -а -а! Глупцы! Вы позволили ей уйти! Найдите ее, тупицы! Найдите и убейте! День, которого мы так долго боялись, настал. Пылающий легион вернулся. Я должна перебраться через реку и предупредить сестер, пока еще не поздно. Приветствую вас, ребята, на канале роли Гиман С вами Росси. И мы должны предупредить наших сестер о том, что... Былающий регион вернулся и Аздороту вновь угрожает опасность. Продолжаем вторую главу за эльфов. С нами наша подруга Тиранда. И мы отправляемся к нашим сестрам или к ее сестрам. Да Ребят, будет. кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. А Найдете, найдете. Не что, не подписывайтесь, ставьте лайк. Дизлайк, лайк, если вам... Да удоб. будет так. Мне нельзя попадать. И, в конечно же, заходите на паттерн. воля богини. Еще и замедляю. А Химон требует, чтобы мы осквернили этот лес? Да будет так. И ловкости? Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини. Немедленно. Подождем, пусть пройдет. А вот так что ты сделаешь? Драться, конечно, мы с ним не будем, потому Кто что он будет угрожать нашей жизни. Во имя дофига Постоянно да замедляет так. под люка. Да будет так. Давай, беги, беги. Войди. и жена, Немедленно. это, Немедленно. Такова воля богини. Беги, глупец. Такова воля богини. Я буду бежать с тобой. Нет, гиристи, да глупец. Так. Я буду Немедленно. бежать. Только Войди смогу. Иди дальше, своей дорогой, иди, иди. Такова воля богини. А еще один. Да будет так. Уже вы достанете. Во имя Элуми. И что? И? И? Это мне сделаешь. Немедленно. Кстати, мы эту дурочку сейчас запустим. Во имя Элуми. Мешочек что интеллект героя? Богиня зовет. В принципе, до этого моста дальше уже можно будет идти. Аж это Роман. Немедленно. Ну, даже можно дальше Ну вот как и все. Ну, вот да и, в принципе, так. миссия пройдена, я думаю. Такова воля богини. А, тут еще альянс. Немедленно. Элу надоры, жрица. Мы в твоем распоряжении. О. Спасибо, что вы появились. Немедленно. Я бы сам мог, конечно, убить. Такова воля богини. А ну, дурак! На там кто-то остался, что? пинцем я думаю, еще там кто-то поменяет. Разбили палатку, туда вот, вы сбедите Вам не уйти от гнева богини. Да будет так. Очевидно люди тоже враги нежити но доверять им я не могу там орки такие вот драки происходят всякого воля прохожие эти орки охраняют что-то ценное хм. это может мне пригодиться. давай-ка постреляем пока Эдурифа. будем добивать люди люди выигрывают в базе союзница нужна по имя Кинария. Правильно, Я слышу голосову. Да, люди победили. Аж это роман. Немедленно. Так, что тут? пауки проиграли? Да, будет так. На, еще проиграли. Э, ну вифа. А ну дурак. О. Такова воля богини. Ну, что-то они все вместе меня бьют, что ли? Закалим дождь. Немедленно. Такова воля да, богини. Да, если мне тогда было трудно справиться. Жду приказа. Убегай. Не проблема. Стреляй. Я слышу Стреляй. голос Стреляй. Во имя Илоне. Приказ поняла. Живи. Приказ Пощады выжить, я буду Да будет так. Ну, что-то я так, меня подкосили так нормально. Мы все равно Нет. зачистим этот лагерь. Она там конет, если что. Смотрите, не сразу выстреливают лоухопачных моих. Богиня зовет. Такова воля богини антиинтеллекта ох. Нужная тема. На портал, как я понимаю, я появлюсь у них на базе сразу. Может быть. Но это не точно. А, ладно, если Я слышу, голос лун. Лун. Вае Элун... Адора, жрица, будь осторожна. У Стражей Ужаса есть тени, магические создания, которые видят нас, даже когда мы растворяемся в Сумраке Лесов. Держись от них подальше. Элун Адора... Охотница. стою на страже. Вы со мной. Аж это Роман. Погнали. Да будет так. Немедленно. Во имя Луны. Блин, а что? Да будет с... так. Я не смогу навынуть? или что? Такова воля богини. Немедленно. Погнали, погнали, погнали. Да погнали. будет так пути. Такова воля богини. Не хватает места. Во имя и луны Интересно, я что один ему не вольну Немедленно. Мне кажется, волну. Перчатки скорости. Такова воля богини. Да будет так. Давайте попробуем. Во имя Илоны. Глупая, глупая эльфийка. От нас не скрыться. А ты сейчас с получишь по бороде. Может а это что-то А ну в А уверовал ч, попросыпались? Твой хо аж Возьмут площадки скорости. Во имя Кинария. Ваги не зовет. Укажи мне путь. Вижу цель. Блин, ну того я фиг его знаю, смогу ли ему больнуть. Я слышу Но голоса луна. У нас уже меньше стало. Хотя, он для не меня, не меня не представляет опасности. Прягся сколько угодно. Тебя Что это не, не спасет. А тут люди. Засада! Бежим отсюда! Собираемся на поляне! Во имя Эх, черт, я думал, смогу его развеять Слушай, кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голосы Луны. Да будет так. Такова воля богини. Такова воля богини. Так, еще одни ворота, что здесь? Ага, тут они плазвучат. Фанду Датбелоре. Ишнуала, сестры. Это я, Тиранда. Иншалама шала, открывай чем все. Можно заходить. Во имя Илоны. Да будет так. Девчата мы заслужили. Поторопись. А сюда, ход. что ты бегаешь туда-сюда как? Я побрелась отомстить. Приказ поняла. Мы такую же грядку подруг собрали, что мы можем вернуться к этим тем демонам всем навалять, как бы, чтобы они не расслаблялись. Чтобы они поняли, что не связались с нормальными ребятами. И не <пчатами>. богиня зовет. Ть, пошли. Воля, богиня. Некогда ждать. Пора крушить. Во имя Луны. Во имя Луны пора крушить. Пора да страдать. Вот, не тут нежить. Раз вот для того, чтобы дойти до этой багадельнику, когда мы идем богика. тут, надо походу и базы и поразбивать армию. Блять, давай! Раз на раз. Да будет так. Один. Нет. нормально. Камень маны, медицинский трактат. Не зря мы сюда пришли умирать. А вот и база их. Ну, тут такая грядка нормальная. Это мне обязательно через них проходить? Наверное, обязательно. Аж это роман. Такова воля богини. Не хватает места. Короче, это да время будет так. Не нужно, так что будь лучше камениманой. Кто смеет угрожать нашим лесам? Если Во, дальше имя пойти. Во имя луны. Можно, короче. Да в... будет так. Вернуться подлечиться лечиться немного. О, но. Брошенные баллисты. Они пригодятся нам против укрепления нежити. Да, все-таки придется ломать. Жду приказа. А а это роман. во имя Луны, а такая воля богини. Может, что-то еще нам пригодится для нежити. О, во имя Луны. Я ж думаю, что не может быть такую базу ломать и нету войск. Так, баллисты будет отряд номер два. Вы будете отряд номер один. Богиня зовет. Ну, все, как Не раз. Медленно. Ул отряд даже еще одна запасная да остается. Я хочу видеть, где воля богини? Я слышу голос Луны. Я слышу голос Луны. Во имя Кинария! Главное поразбивать... Декуратно. В охотница что, что ж ты сделаешь? Во имя Кинария! такова воля богини я должна добраться до реки к рассвету днем мне не удастся пройти незамеченный а подруга ты уже пришла Читай. За Халимдор. наши воины вступили в бой немедленно с кем да а -а -а. будет так вот тут настреливают не могу понять кто так, тут у вот нас еще лучница. Жду приказа. Один Я выстрел. слышу голос и Один труп. У вот еще хилка есть, там что, полечимся. Во имя Лу. Богиня зовет. Энурифа. Да, материально болисты. Точнее, дело Сильная такая зараза. Здание нормально разваливает. Кто смеет угрожать нашим лесам? Не, Какова воля богини? своей новой подругой. Закалим дом. Укажи мне путь. Ну повалим. Твой ход. Послушниках. до утра 5 утра уж я слышу голос его. время идет неумолимо аж это роман давай подруга давай достреляйте лучше немедленно а ну дура 5,27 двадцать семь. Роман. мы в принципе вообще бандиты. угрожать нашим лесам? И воротам. Такова все. воля богини. Там оно а, ну, бы ложь на там, все дела, а нет, надо было супер -разбития. Я слышу голосы луны. Привет. Имшалом. Тиранда! Хвала и Луни, ты цела! Нашу деревню атаковали орды нежити, они будто появились из-под земли. Ишну дал, дипша, Андриса. Живые мертвецы не самые страшные. Их прислали наши древние враги, демоны пылающего легиона. Мы можем противопоставить им только одно. Нужно разбудить друидов. Нужно разбудить друидов. Ну, будить друидов мы уже будем в следующей серии. Ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы есть и до скорой встречи.